Всем привет! Совсем недавно ведущий Григорий Решетник рассекретил новую возлюбленную холостяка Макса Михайлюка. Однако тогда это были только догадки и слухи, а теперь все подтвердилось. Итак, новая девушка Макса Михайлюка, с которой он завязал отношения после проекта «Холостяк 10» и расставание с победительницей Дашей Ульяновой, известная манекенщица Дарья Хлистун. Ей 25 лет, она обладает роскошной внешностью и уже добилась больших успехов в модельном бизнесе. Пара больше не скрывает отношения, и во время отдыха в Одессе Даша подтвердила своим инстаграм подписчикам, что встречается с Максом Михалюком. тем самым модель вызвала небывалый ажиотаж в сети. Кстати, Макс Михайлюк даже не в реалити Холосяк 10 Продолжает совершать романтические поступки. Для своей возлюбленной он устроил полет на вертолете, которым самостоятельно управлял в роли пилота.